Всем приветик, сегодня будет тема «Расклад». Итак, давайте посмотрим, для кого, точнее, окон Огонь будет? Так, для женщины. Так, хорошо. Давайте посмотрим, кем вы себя ощущаете, также кем вас видит окружающая. Так, госпожа, чуть подсказка не упала. Госпожа, начни дарить тебе любовь. Хочу уточнить. Так, вы на самом деле являетесь, госпожа. Ой, извините. Да. Вы очень холодны по отношению к мужскому полу. Так, давайте посмотрим. Ваш мужчина, ваш будущий муж. Либо вас можно сейчас настоящий ваш муж. Давайте посмотрим. Кем его видит окружающая? Ваша судьба. Так, слуга. Служение госпожа прекращает. Начни ценить свою любовь. Так, он вам служит или нет? Хочу уточнить. Так, он слушает вам? Да, он вам слушает. Так, а это точно ваш любимый человек, который предназначен судьбой? Да. Вам надо в отношении менять свое отношение именно к своему любимому человеку. Так, а что же происходит? Почему вы именно так относитесь? Возможно, вы вас обижал. Ой, извините. Так. Недоверие, да, у вас есть к нему? Так. Выбор выбирать. Так, а еще что произошло? Конкурировать стало с вами, да? Возможно, он стал выбирать, стал конкурировать с вами, и вы решили... Обращать внимание только на себя. Так. Критиковать. Он стал себя. А вы стали печалиться. Так. Угу. Чувство у вас. К своему любимому человеку. Ой, извините. Так, чувство к любимому человеку. Так. Вы пара, серьезные отношения. У вас чувство. Так, он вашего человека. Он хочет он хочет о вас заботиться, поэтому хочет все ваши капризы выполнять. Так, все ваши желания. Так, давайте посмотрим ваши желания. О чем именно вы желаете? О чем желаете? Говорить, сказать. Так, смс, что подправил? За руку держал. Он с вами сейчас рядом? Рядом? Нет. Угу. Так. Он по отношению к вам. Чего желает? По отношению к вам. Звонок. Именно сказать вам. Так. Секунду. Так, обнять хочет вас? Так, мечтает вас обнять. Его желание. Значит, он далеко находится. Так, далеко от вас находится. Так, где планы вашего любимого человека? Так. же Так, работать. Так, он работает. Еще, какие по поводу вас? Так, решение принять. Работать над вашими отношениями? И сейчас у него слезы. Так, по отношению у вас, когда думают о вас возвращаться, хочет к вам вернуться. Так, ой, извините, так еще? Какие планы? Он работает, чтобы было благополучие, богатство, финансы. Так, давайте еще посмотрим. Он um, хочет, чтобы вы его начинали понимать. Он вас ревнует. Но делает дела. Так, подождите, а дела какие? Ну, понятно, что работа. Зависит от работы. Угу. Делает рабочие дела. <къех> так, ваши. Ваши действия. Так, вы. Вы добиваетесь. Так, чего? Чтобы быть звездой. Для своего любимого человека. Поэтому вы так начинаете холодно к нему относиться. Так, давайте посмотрим совет. Так, кто вам сегодня посоветует? Кто же Так. Родители, дом, родня, семья. Так. Вы слушаете все советы ваших родственников, но также вы прислушаетесь к своему мнению. Так, давайте совет от карточки посмотрим. Так. Совет. Совет, совет. Пустая карта. Вам надо принять самое решение. Так. Смысл карточек. В чем же смысл пустой карточки? Давайте посмотрим. Так, дар любви. Вам надо подарить себе любовь и своему любимому человеку. Так. Хотелось бы еще по поводу вот то что вы сейчас настолько холодны, вам продолжать так себя вести? Да. Так. А если вы начнете дар любви применять к себе и к своему любимому человеку? М -м -м. Любимый человек к вам будет относиться холодно, как вы, либо же проявлять свою любовь. Ну, пока что нет, не будет. Значит, она обидится. Так, значит, вам обоим надо дар любви, чтобы вы с любовью к себе относились и к своему любимому человеку. Совет для вас именно, дар любви. И также, чтобы ваш любимый человек относился с любовью к самому, себе и к вам. А когда вы начнете использовать свой дар именно в интересах себя, вот вы будете себя любить, он будет себя, у вас отношения будут холодны друг к другу. Да. А если вы будете друг друга любить, вот например, вы любите его, он любит вас. То есть вы показываете свое хорошее отношение к нему, любовь, да, будет дар любви. Он надается вам дар любви, чтобы вы друг друга любили. Так. Сейчас он пытается выполнять все ваши просьбы, но вы к нему холодно относитесь, он пытается работать, чтобы было богатство. Вы сейчас проявляете больше всего любовь к себе. Вам надо друг другу любовь проявлять. Совет для вас, чтобы именно дар любви вы смогли проявить не только. К самим к себе, к самой к себе, к самому к себе, но и к друг другу. Жизнь одна надо показывать свою любовь друг другу. Вы любите своего любимого, покажите свою любовь. Также вы любимый человек любите свою. Любимый покажите ей свою любовь. Вот между вами есть дар любви. Вы любите друг друга. Совет для женщины. Начните проявлять любовь. Говорите, начнете с малого, говорите слова любви. Также ваш любимый человек тоже будет говорить вам слова любви. Но если он, например, вам что-либо не скажет в ответ, то вы можете обидеться, показать свою холодность, и... либо же задать вопрос. Вот. И вам не надо в будущем, чтобы вы друг другу, то вы холодно к нему относитесь, то он к вам холодно относится. Надо, чтобы вы именно с любовью друг к другу относились. У вас есть дар любви, у вас обоих. Когда вы любите друг друга, у вас в отношениях все будет хорошо. Всем пока.